Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам о таком моменте, как свидание с родственниками и иными лицами. Законодательно у нас данная процедура регламентирована крайне слабо. То есть закон у нас достаточно скупо говорит, что арестованный, там обвиняемый, подозреваемый имеет право на свидание с родственниками и иными лицами по разрешению следователя. И, к сожалению, закон никак не регулирует... Нет каких-либо четких критериев, когда следователь должен дать это разрешение или не дать То есть все остается на его усмотрение И следствие зачастую очень активно этим пользуется как дополнительным инструментом Скажем так, неофициальным при предварительном расследовании То есть, если человек вину признает, ему все удовольствия свидания и с женой и с гражданской женой, с которой не расписаны, и даже с друзьями, там, братьями, сестрами, с кем хочешь, никаких проблем. Если человек вину не признает, как правило, следователь просто может в его в свиданиях ограничить. И законодательно добиться отмены этого ограничения, либо как-то заставить следователя это разрешение дать, невозможно. Таких инструментов нет.